Еще в году, 1993 году, в НАТО разработана стратегия. Об этом на днях сказал один из генералов НАТО. Разработана концепция о том, чтобы из Украины создать силовой кулак для разрушения России. А почему рак оказался в головах? Ведь как мы думаем, так мы и живем. И через некоторое время...